Да, ты, ты, ты новенький на моем канале. Подпишись, пожалуйста, тебе понравится, обещаю. Всем привет, с вами снова я Пялга Спринт. и да. Первое, что я могу сказать свое оправдание? Ничего, ну, если не шутить, что я именно сейчас делаю, потому что у меня очень хорошее настроение, несмотря на зиму и на то, что скоро у меня экзамены ведь в девятом классе. Скажем так, у меня был творческий кризис, потому что действительно я не снимала уже пять месяцев, и у меня до сих пор в голове просто ну, перекатиполе. У меня нет идей ни на лето, ни на каникулы вообще в принципе. И второе, у меня были проблемы с ютубом. Я почему-то их сейчас не могу решить. Я хотела еще на зимних каникулах, которые прошли, которые были в начале января, заканчивали. На них я хотела выложить видос, но он грузил доходил до 50%, потом писал ошибку загрузки». И я не раз пыталась выложить, у меня уже есть два готовых видео, в принципе, с моими друзьями, и я почему-то не могла их выложить, так что извините за такой долгий промежуток времени, У меня не было, я не умерла, я живая, слава тебе Бог. Ну, раз у меня нет идей, я решила поступить немного по-другому и рассказать о моих планах на весну, на эту зиму, которая еще не кончилась. И снова начать вести свою рубрику планы на время года. И так, ну что ж, погнали что-нибудь придумать. Первое. Как вы можете, наверное, заметить, если вы посмотрите по видосикам э, ранее, я была светлее. Да, я покрасилась, но тоже фишка в том, что я красилась фиолетовый, но мои родители, они очень берегут как мою кожу, так и мои волосы, поэтому мои родители запрещали. Мне красится с одного момента, когда я очень э, жестко покрасилась фиолетово-синий в яркий, краска не смылась, я ходила зеленый. Так вот, у меня были фиолетовые концы, даже больше, наверное, просто фиолетовый отлив. Я помыла голову буквально неделю назад, ну, после покраски, и краска будто смылась. Поэтому, на самом деле, да, это входило в мои планы, но что-то пошло не так, как обычно. Второе. Я, естественно, хочу закончить хорошо как третью четверть, так и девятый класс, потому что все-таки э, я вели я строю великие планы на будущее, и я, конечно же, хочу поступать в университет, потому что это, конечно же, выше, чем технику, и если поступать в университет, то где-нибудь в центре России, там Санкт-Петербург, Москва и, скорее всего, Санкт-Петербург, потому что я просто обожаю этот город. Не, ну вообще, если посмотреть, э, фиолетовые есть, как бы. Я, я, я так, я просто проверяю. Не одна заметила, или я стала шутить, или стала эмоциональнее? А, так, еще в мои планы входила съемка пару видосиков, в том числе как выкладывание тех, что у меня на компе уже готовы, я не знаю, смогу ли я их выложить, или нет, я попробую перезалить их еще раз попозже. Просто у меня сейчас нет времени, понимаете, где-то подготовка полг, уроки, где-то вся хрень. А еще мне надо будет снять две распаковки вещей с Алиэкспресса, и мне придут стикосы. так что это будет, скорее всего, еще один или два видосика. Ну и также в моих планах поднять актив на канале, потому что ну просто я немножко забила и пять месяцев не снимала, повторяюсь, и, короче, у меня даже я даже на себя ругалась за то, что я просто взяла такая, а зачем? Потому что, в принципе, время для снимать у меня что-то подобное было, но я почему-то не делала, я предпочитала прогулку с друзьями, потому что дышать-то тоже надо, я почти из дома не выхожу. А, к слову, еще летом у меня будет запланирован огромный крупный проект, также на мой канал. Я, правда, не знаю, будет ли он удачным или сразу же провальным, как и большинство моих неординарных задумок, но я надеюсь, что идея будет классная. Если вам интересно, то... Не забывайте, что я тогда в комменты скину ссылку на ВК, и вы можете мне написать. Я решила, что у меня личные сообщения будут открыты всегда, даже когда возможно. мне не будет до этого дела, но у меня всегда будут открытые сообщения, я всегда буду слушать ваши предложения по поводу канала, по поводу каких-нибудь совместных видосиков. Я никогда не против, я люблю контактировать с людьми, поэтому пишите. И насчет сразу идейки, вообще, в принципе, идея заключается в том, чтобы прятаться по городу. Но мы понимаем, да, что, э, как бы, не без разницы, я живу сейчас в Хабаровске, и город Хабаровск, несмотря на то, что он далеко от центра, он все равно достаточно большой, как по мне. Ну, и то, есть, если мы разберемся по городу, мы, естественно, друг друга не найдем. И мы ограничились какой-то определенной территорией, и нас уже, по-моему, человек 20. И если получится, я собираюсь организовать группу «Человек до ста», чтобы это было интереснее. Потому что тогда уже точно будет вероятность того, что ну, если мы определен... выберем определенную территорию, то на этой территории мы определенно встретимся. А, ну и да, последнее, что я хотела сказать, это то, что я болею. И мне капец хреново, потому что у меня почти температура 38, на сморок сопли кашель, я ночью не спала, ходила постоянно в туалет по делам. Ну и что еще? Кстати, возможно, тоже по-моему поняли. Ну и спасибо вам за актив. Несмотря на то, что я ничего не делаю. У вас уже 1160. Я смотрю, подписываются, находят, смотрят. Так что, ребят, я вас очень ценю. Спасибо за все. И надеюсь, встретимся еще раз скоро.